и высказать свое мнение о фильме. Я передам микрофончик. Ну, на, на самом деле, на свободную жизнь. Да. Сейчас посмотрим. Давайте я начну. Как вы Здравствуйте, меня зовут Анастасия Царева, я из Фимбет, я активистка феминистской группы Фимбет. И пока вы все готовитесь высказаться может быть, сказать что-нибудь, что у вас... Ну, количество вас вызвало этот фильм, я хотела бы поделиться своими впечатлениями. Одна сцена была мне... Ну, это не основная как бы, фильм вообще, в принципе, не об этом, но она была мне очень близка, потому что я знаю семью, в которой произошло практически то же самое мать из этой семьи, она выскочила из «Дома зимой», в одной ночной рубашке и убежала, спасаясь от побоев мужа. И через неделю она пряталась у подруги, ей пришлось вернуться домой, потому что она узнала, ей там передали через э, третьих лиц, что муж отправляет двоих детей в деревню к своим родственникам, потому что он с ними не исправляется. И это все произошло уже ну, как бы спустя сто лет после событий, описанных в фильме. То есть я о чем хочу сказать. Сейчас очень много появилось э, как сказать, статей, очень много разговоров ведется о правах отцов. И э, с одной стороны, как бы, слова говорят хорошие, что вот отцы там должны тоже иметь после развода возможность видеться с детьми, а с другой стороны, оно и надо этим отцам, если до сих пор э, в наше время происходят такие вещи. То есть, э, если женщина уходит по каким-то причинам из семьи, отец не занимается своими детьми. Спасибо. Спасибо. На самом деле, мне кажется, это один из таких самых э, жестких и тяжелых моментов в фильме. Вот это с ребенком, ну, из зала, ах, ну. Не, он, не... по сути, продал свои ребёнки? да, они не платили, скорее всего, за нашу работу? Да, возможно. Другое эмоциональное. Я не первый раз смотрю, и мне каждый раз как-то очень тяжело. За сердце хватает. Да. Так. Ну, я хотела еще сказать по поводу перевода, он любительский, там были такие большие огрехи, но, к сожалению, это единственное, что у нас есть пока что, потому что э, на русский ни одна прокатная компания как-то официально не переводила. Может быть, кто-то хочет еще поделиться мнением? Смотреть. Потому что они говорят, что в чем вас притесняют, что вам не нравится. На самом деле очень многие вещи, они ну, вообще не изменились. Вот. И еще о чем я подумала, что э, огромный тот труд, который провели женщины за последние сто лет, во э, многом сейчас он как бы, не ценится. У меня, например, одна подруга очень как бы, образованная, у нее свой бизнес, она не ходит голосовать, потому что так ей посоветовала консультант по фэн шуй чтобы более удачно выйти замуж. Не представляете, это просто какой-то бред. Причем, потому что она вышла, а голосование до сих пор не ходит по другим каким то причинам, там, на дачу поедет или что-то такое. Но в общем, есть какие-то вещи, которыми, ну, нужно их уважать, потому что они не просто так нам были даны, вот. В общем, надо пользоваться, пока мы их запретили, вот, в общем, и не останавливаться, потому что, вот, как, не знаю, сейчас в Осетии, там, да, запретили аборты. 21 век. В Ну, в общем, да, совсем рядом с нами, в общем, и то, что... Считать, что они всего добились, а мы можем пожелать, пожинать плоды, это очень наивно, на самом деле. Потому что эти права могут у нас забрать в любой момент, если мы не будем проявлять инициативу какую-то. Да. да. оценить, конечно. Спасибо большое. Спасибо. Да, на самом деле, еще по поводу прав, люди очень часто говорят, что за что борются феминистки, нам как бы не нужны эти права и так далее, и при этом это говорят люди, ну, даже ВУЗе у меня преподавательница это говорила, не задумываясь о том, что она сейчас сидит за кафедрой и читает лекции, только благодаря борьбе за эти права, поэтому, то есть, ну да, оценить то, что у нас есть, так же, как вот только в 1925 году женщины получили не права на своих детей. Нет, я не про, не про право голоса, а про Материнские права, да. Ну, собственно, а есть те, кому не понравился фильм? Негативные вызвал эмоций нету? Так, конечно. Не то чтобы мне фильм не понравился, мне показался образ мужа, главной героини, ну, как сказать, мягким и немного нереалистичным. Мне кажется, что мужчины до сих пор в принципе, так, настолько мягко не ведут себя, когда женщина заявляет о своих правах. А что же говорить о том, что было сто лет назад? Мне кажется, ну, реально мужчина реагировал бы намного резче. Ну, за примером далеко не хожу, я сужу о своей жизни, как только ты заикаешься о чем, ну, начинаешь вести себя как субъект, а не как объект. А тут же мужчина обвиняет тебя в агрессии и проявляет агрессию по отношению к тебе. Ну не всегда физическую, конечно, вербальную, но это и агрессия, и изоляция, и как сказать, изоляция не только они сами перестают общаться, а также подстрекает весь твой круг, все твое окружение к тому, чтобы оставить тебя в одиночестве. Ну, и поначалу, когда люди, когда женщины ходят в феминизм, это действительно страшно, потому что весь твой круг общения, оп, испаряется, а вот ты еще не приобрела, то есть ты еще не познакомилась с над сестрами, у тебя не завязались еще с ними дружеские отношения, и это вот такой очень сложный этап, который проходит, наверное, каждая феминистка. И, возвращаясь к фильму, я хочу сказать, что фильм очень замечательный, но вот образ ее мужа, мне кажется, не очень реалистичным. В общем, мне кажется, что образ мужа сделан так для того, чтобы показать женщинам, которые верит, что их мужчина не такой, что он добрый, прекрасный, понимающий, отзывчивый и обладающий всеми качествами, что ей не за что бороться, этот образ должен показать, что даже если тебе кажется, что в твоей жизни все хорошо и твой мужчина такой благополучный, у вас ребенок и счастье и все дела, это не значит, что ты не должна бороться за свои права и отставить свою гражданскую позицию. То есть, возможно, тебе сейчас хорошо и у тебя нет никаких проблем в своей жизни, но... Это не значит, что ты не несешь ответственность за то, что происходит вокруг. Если ты ничего не делаешь, значит, ты уже несешь ответственность. И если ты ничего не делаешь, значит, ты уже м -м, теряешь свои права, за которые борется кто-то, кто, кому это выгодно. Вот. Спасибо. Спасибо. Мне показалось, что образ мужа... Всем добрый вечер. Мне показалось, что он с мужем, он абсолютно правильный. И он абсолютно мягкий человек, не способный там, взять на себя ответственность, защитить свою жену. И ну, все люди разные. И мужчины тоже не обязательно должны следовать каким-то гендерным ролям. Но ну, несмотря на то, что он в принципе ее любит, он подчиняется вот этому давлению общества, этим общепринятым каким-то законам и отказываться от нее. И я думаю, что сейчас в нашей жизни среди моих знакомых очень много мужчин, которые, возможно, и разделяют идею феминизма, но абсолютно не понимают, о чем это. И следуя воспитанию, следуя каким-то, не знаю, стереотипам, они ведут себя в рамках патриархального какого-то мышления. И иногда в разговоре со своими коллегами, с друзьями, я вижу, что понимая ну, через мои слова, через разговор, понимая, что такое феминизм, на самом деле они готовы это принять. И я никогда не чувствовала, что мужчины начинают отказываться от общения с тобой, когда ты говоришь о том, что ты феминистка. Ну, может быть, мне просто повезло. Спасибо. Наталья, преподаватель. Мне очень понравился фильм. Я хочу сказать, что роль, борьба этих женщин лишний раз подтверждает известное мудрое высказывание о том, что из тысячи борющихся со злом находится один, может быть, несколько, может быть, человек двадцать. А, нет, неправильно. Из, из тысячи людей, а, срывающих листья с дерева зла, находится один, ну, может быть, несколько, который рубит это дерево под корень, что а, еще раз доказывает тезис о том, что права не дают, права берут, и сколько крови, сколько жертв было на, на, на самом деле... А, на нашем пути к тому, чтобы мы вот сейчас могли работать, могли преподавать, иметь какие-то имущественные избирательные права, но работы, к сожалению, еще очень много. Спасибо большое. На самом деле там еще вот в конце шли строчки с годами принятия закона об избирательных правах для женщин и все стали расходиться, там можно было прочитать, если кто не в курсе, что, например, в Швейцарии только в 1971 году был принят этот закон, и там во Франции тоже где-то в 50-х, то есть э... Хоть здесь мы, мы здесь, да, мы здесь преуспели, но в целом как бы борьба это там, в, этом, в 12 году она только начиналась, где-то. женщин нет того что есть у нас так что в чем-то нам повезло вот я еще такой момента обратила внимание в этом фильме он можно сказать тоже немножко приукрашен с моей точки зрения то есть тут э, женщины безусловно друг друга как бы поддерживают то есть тут вообще нет такой темы что там ну, в общем кто-то кого-то гнобит там предает или что-то такое или открыто говорить, что зачем вы это делаете. Такого нет. Но я очень сомневаюсь, что такого не было, например. Ну, как говорили о заботе, о новом виде, о кино, о газете. Да, там действительно было, было как, э, несколько, ну, там, один, два, три, но они были как бы на периферии, то есть не, не уделялось внимания в сюжете. Но они действительно были, и это, да, мне тоже показалось неправдоподобным, а, потому да. что уровень внутренними мазохизма ну, достаточно высок был всегда у женщин. А, когда она это раз было. они на нее смотрели, то, посмотреть, что как бы Как-то явно это не, было, не было, было, потому что боялись, а как, как, как бы защитница мужчина, то что -то и пришел и а свою теорию какую-то вот изрек, например, что. Нет, за нас должны голосовать мужчины, все такое. То есть вот этой темы там не было, чтобы кто-то вот именно был как идеологический оппонент, потому что, например, вот я, по крайней мере, многие другие сейчас сталкиваются именно вот с женскими персонажами, которые высказывают потряхальную позицию на. Вот. То есть кто-то этого бы не был. Мне кажется, это вот, приукрашено. Хотя фильм сам, конечно, очень тяжелый, и все такое, но вот даже здесь как бы есть вещи, которые, вроде как, кажется, лучше, чем. Ну, — Получается, эти женщины, которые против этой позиции, они как бы и Мне казалось, было... что они просто боялись говорить, они отходили как от чумной, то есть стоило ей подойти к столу, ну как бы, там сразу забирали, вот, чтобы не гладить рядом с ней, не быть рядом с ней, то есть они запрещено было с ними говорить, то есть ты с ним поговоришь, что все, тебя обвиняют, то есть, и максимум только кинуть газету, сказать «позор», и уйти, потому что если ты что-то другое скажешь, что тебя тоже закремят, а это... им не надо было, мне кажется, вот так было. Но еще мне кажется, одна из причин в том, что э, по сюжету у этой девушки не было никаких близких подруг, и единственная женщина, с которыми она близко общалась в результате – это с фражистки. Возможно, это тоже как-то говорит об эпохе, возможно, было по-разному, но я думаю, что основная причина того, что никто с ней не спорил – это, во-первых, в том, что у нее не было близких подруг, а во-вторых, возможно, женщины были не так уверены в том, что могут высказывать какие-то резкие взгляды и вообще открывать ситуацию. Да. Ну, на самом деле вот по этому этой информации, которая осталась, вот то, что пишут о движении суфражисток, то как раз против них очень ярко высказывали женщины, ну, те, которые благополучные там замужем и не, не представители пролетариата, то есть женщины чуть ли не более агрессивно о них отзывались, чем мужчины. Вот ты делаешь, что Да. Фильм Фильм идет всего часа два, и все это упихнуть нереально. Он такой достаточно поверхностное понимание о том, что такое феминизм для людей, которые никогда не видели и нас потихоньку туда э, в эту среду погружают. То есть, ну, мне кажется, я действительно. Тоже Короче, вот эти вот претензии. Фильм действительно для людей, которые про феминизм мало чего знают. Вот. Но что для меня, я особо. Я мало что знала о фуражистках, и теперь мне хочется больше учить эту тему. Действительно, согласна с девушкой, которая сказала, что мы не ценим того, что они сделали. Вот. На самом деле, говорили о муже главной героини, но не сказали об аптекаре. Мне кажется, тоже очень интересный персонаж. С одной стороны, он вроде как феминист во всем их поддерживает, но в какой-то момент запирает, и ты думаешь, черт возьми, что он... Э, все-таки такой же, как муж главной героини, но отдавать оценку его действиям немножко сложно, потому что, с другой стороны, когда ты боишься за жизнь дорогого человека, э, вот это, да, это такой вот интересный момент. Еще хочется сравнить с «Ангелами железными зубами», это фильм про э, суфражисты в Америке, вот, и, но только там главная героиня имела образование и не имела ребенка, и хотя основные вехи борьбы совпадают, именно вот это вот э, Тяжкое положение имущественное и наличие ребенка очень сильно, от этого очень сильно этот фильм выигрывает, по-моему. Спасибо. Выходи. Почему суфражистки вызывали протест и неприязнь у многих? Это... И я хотела бы сказать о методах борьбы, которые они вели, да? То есть у меня вот перед просмотром фильма было, конечно, тоже негативное отношение, там, разбивать окна, там, устраивать какие-то там дебоши, теракты, но в фильме вот, главная героиня высказала, что мужчины понимает только... Мы вышли на войну, да, и мужчины понимают только вот такие методы, поэтому... Мы их и ведем, раз нет ни права голоса, нет возможности как-то себя отстоять, поэтому у нас остается один метод именно вот такой, ведения борьбы, это, конечно, вот, вот я сейчас это увидела, да, но в нашем мире теперь у нас есть возможность, да, как-то да, и отставить я, свои я права, по-другому себя вести, вот, не подвергать себя таким вот опасностям, да, не физически себя не уничтожать, ну, слава Богу, благодаря им. Спасибо. Я хотела бы поблагодарить за кинопоказ. Мне очень понравился фильм, и я очень рада, что я сюда попала. Хотела бы поделиться своей мыслью. Вот когда я смотрела фильм, я, мне вот пришло полу что примерно же в это время а, начиналось движение Махатма Ганди против тех же самых англичан и, по сути дела, английских мужчин, которые притесняли в это время же индийцев народ. И мне, в общем такая мысль пришла по, вот если бы Махат Магани был женщиной, у него бы, наверное, такого не получилось в то время, к сожалению. Хотя, кто знает. Спасибо. на самом деле, по поводу вот методов, вы сказали, это до сих пор вызывает такие некоторые сомнения и эффективность их методов. Но, кстати, о том, что мы можем бороться, вот мне на протяжении просмотра фильма были мысли, что они там разбивают окна, какие-то беспорядки, устраивают и так далее, но сажают их при этом там, на два дня или на пять дней. Я думаю, что у нас бы сейчас это не прошло. Зато да. это попало бы в СМИ. В отличие от той ситуации, не когда… Ну, тоже не факт, факт да, кстати. Это, ну, а, я я буду, с... думать, волнув, ну да, то есть сейчас э, шанс, что от дворе акции узнают намного больше, чем тогда. То, опять же, ну, так, так сейчас э, с, карпула, с, связи. Мы говорим регулярно акции, феминистские акции. Вот, например, мы с Кирой участвовали в акции против запрета аборта. Кто о них знает? Несмотря на то, что каждый, практически каждый месяц проводится феминистские акции, Протестные акции. Вот сегодня была, Госдума рассматривала гомофобный и закон о запрете публичного проявления каких-то однополых отношений. И, и активисты ФМБ вышли перед Госдумой с пикетом, с протестом против этого закона. Кто они узнают? Ни одна пресса об этом не напишет. То есть сейчас пресса, как и тогда, пресса на стороне властей, официальных властей. И все наши действия замалчиваются. точно так же, как и было сто лет назад. Очень-очень мало изменилось. Наши права до сих пор только на бумаге. Ну, и, то есть борьба не должна останавливаться. Не, извините. А, да, просто. Я интересовалась этой темой, я читала сам законопроект. Но, во-первых, его отклонили неделю назад. То есть, а, также, а, ну, во-первых, его вроде не будет в стиле Конституционный. Я в этом случае, точно читал. А, значит, рассматривал какой-то вот комитет. Посмотреть свой В общем, они его... Ну, то есть, Дума его все равно рассматривала. Ну, его отправили на поправку. То есть, вот это и делали, и рассматривали еще раз. Да. Вот эта комиссия, которая его рассматривает, они вроде как сказали, что его не примут, потому что там я уже не помню по каким причинам, но, но Дума все равно его рассматривает после этого, то есть какая-то такая система. Ну, я, возможно, считала представителем вот, государства, который э, глава комитета по соответствию законов Конституции. Вот, но ну, он сам писал о том, что закон немного того и то, что его надо убрать. Ну, это во-первых. А во-вторых, э, мне кажется, это еще зависит от СМИ, потому что, я не знаю, на той же афише это освещалось достаточно ярко, но ну, дело да. в том, что я, к сожалению, не знаю мнения официальных СМИ, официальных телеканалов. Так что, ну, просто э, лично я в своем информационном поле знаю об этом законе достаточно. Вот. И, да, очень надеюсь, что его не примут, потому что... Да, ну, хотя бы соответствует правам человека, даже в России. Ну, я говорила не о том, что знаем ли мы о мы, а о том, что мы о протесте, который идет против этого закона. Знаем ли мы о протестных акциях, которые проводятся, об уличных акциях, которые проводятся, нет, мы о них не знаем. То есть о законе да, может быть, и говорят, и освещают его СМИ в основном с положительной стороны. О да, мы защищаем типа детей от педофилов. Хотя, где, ну как бы, хотя в основном педофилы, они э, гетеро. Ориентации. и как бы, э, публичное проявление людьми, э, любви между людьми взрослыми и понимающими свои последствия там, своих действий и так далее э, никак не, не, сделают, э, не, не сделают никакой травмы ребенку. Как говорят многие лесбиянки, я всю жизнь смотрю на гетера, а гетера так и не стало. То есть, э, но в то же время законы э, в СМИ освещаются совершенно по-другому. Закон в СМИ освещается с положительной стороны, и абсолютно нет информации о том, что с этим законом борется и против этого закона устраивает протест. Ну, с другой стороны, я не призываю ничего взрывать, но если бы что-нибудь взрывалось, мне кажется, об этом написали бы. Ну, то есть понятно, что То есть понятно, что это так себе будет для 21 века, но я просто о том, что подобные события с нынешними, с нынешними с информационными системами были бы, наверное, все-таки освещены, а ваши акции, да, тоже заслуживают этого. это дум... дело, что я, наверное, не уверена насчет, заявок, были бы они освещены или нет. То есть пресса полностью на стороне официальных властей и полностью замалчивает все, что официальным властям не угодно мы и не делаем. Нет, я тоже не призываю там бросаться под поезда и лошади. Вот, надо себя любить и беречь, но, однако же э, я призываю трезво взглянуть на ту ситуацию, которая сейчас происходит в стране. Ситуация-то ну, не вот радушная. Я обязательно даже замолчу. Достаточно просто известнуть слова и все. Тоже взрыв выдать и сказать, что Господь. Тут Тут такой даблбайн получается, если ты делаешь все, ну, делаешь протестную акцию в рамках закона, да, там тихий, мирный, одиночный пикет, а тебе не говорят. Если ты выходишь за рамки закона, то тебя обесценивают и твои действия перебирают. И с женщины, которая борется за свои права, ты становишься оголцелой феминисткой, которая сама не знает, чего хочет и опасна для общества. Вот такая сложная ситуация сейчас. Я думаю, что та пресса, которая под контрольным государству, да, что бы вы ни сделали, она это вывернет. Но у нас есть интернет сейчас, как бы, и есть альтернативные СМИ. Но хотя альтернативные СМИ, да, и сто лет назад были, но все-таки вот эта вот сеть, как бы, есть возможность узнать то, что происходит там. А мне важно, а феминизм, как бы для моей мамы тоже, для тех, кого, для, кому там 50-60+, для всех женщин, а не только для молодежи, у которой есть доступ в интернет. Мне бы, хотелось бы чтобы все могли, значит, ну, альтернативную точку зрения хотя бы. С альтернативными точками зрения, у да, нас сейчас тяжело. Тяжело. Да. <связь> <связь> Я такой сходить вопрос. В момент, когда смотрела фильм, мне было непонятно, почему. Э, ну да, было странно, почему их сажали на один-два дня, а почему не при, приняли каких-то определенных мер, если они знали этих девушек, не знали, кто это все делает. Ну, возможно, это какая-то лажа в фильме. Вот. Э, почему их просто не повесить, не знаю. Серьезно? вот, Но вот как раз это получается. Как -то тогда а и... ну, Он сказал, что ни одна не умерла. Так, умрет, то... признают, как раз, да, они боялись вот этого, да. там, святая жертва. И сразу... Он он потом, как... Вот они и пошли, собственно говоря. Да. Да. А если было за стенках, то еще раньше Как раз была ситуация, что суфражистки когда арестовывали, они всегда объявляли голодовку. Тут это показано так. Ну, в принципе, показано. Вот. Ну, то есть они буквально все это делали, и вот их принудительно кормили, такая жуткая процедура, и как раз очень боялись того, что кто-то умрет и это вот упадет тогда в народ. И даже какое-то они вот приняли потом решение, когда суфражистки голодали, их отправляли домой, как на лечение и так далее, а когда они окрепнут, снова возвращали в тюрьму, чтобы они досиживали свои сроки, чтобы вот... Ну, и, кстати, э, вот по поводу всех этих агрессивных, там, около террористических действий, которые в прессе не освещались, да, получилось, что э, резонанс получил событие как раз вот, э, когда они не разрушают, а вот девушка идет жертвует собой, ну, то есть это реально случай имел место, вот, с Эмили Дэвидсом. И, кстати, даже это было снято на видео вот этими операторами, которые снимали дерби, и, в ютубе есть этот ролик, то есть он пошел в историю. Очень обидно, кстати, что линия именно этой девушки Эмили, она не проходит как-то по всему фильму, и по сути эпизодический персонаж в результате становится вот тем ружьем на стене, которая даже в фильме не висела, в общем-то, но в результате выстрелило. Хотелось что бы, что да, да, чтобы висеть. несколько больше сочувствия, что ли, она вызывала изначально, yeah. возможно, следовало показать ее. Ну вот тут, я не знаю, наверное, это, может быть, была задумка режиссера, те персонажи, которые реальны, вот как раз это Эмили Дэвидсон, сама Эмилиан Панкерс, они эпизодические, а вот главные герои, они все вымышленные, такие, ведьмы, собирательные образы. Мне кажется, это связано с тем, что этот фильм показывает именно судьбу обычной женщины и ее взаимоотношения с феминизмом, и ее возможности, и то, что она встречает, приходя в движение суфражисток, например. Потому что как бы, это история не какой-то одной героини, которая свою жизнь положила на правое дело, которое, имя которое мы помним. Это история одной из многих женщин, которые были частью этого большого движения. То есть не каждое имя мы помним, но как бы во всем этом вложено очень много человеческих жизней, человеческих страданий, э, женских переживаний и все такое. И фильм говорит именно о безымянных солдатах э, суфражистского движения. Да, вот я тоже об этом подумала, что э, тут в фильме было важно показать, что вклад каждый, несмотря на то, э, что он кажется на первый взгляд небольшим, что вклад каждый в борьбу важен. Не все из нас готовы там, броситься по, под лошадей и поезда ради э, наших прав и свобод. Но даже то, что мы делаем, та мелочь, которую мы делаем, тот маленький ежедневный феминистский шажок. Отправила ли ты маленькую там сумму, я не знаю, центру сестры, например, или ты раскидала в своем подъезде листовочки против домашнего насилия, положила я такого я яркого, сумму. громкого подвига. Но чей труд, чья каждодневная борьба, несмотря на все обстоятельства ее жизни, все-таки привела к тому, что дело, за которое они боролись, победило. Спасибо. Я еще хотела сказать по другой теме, я не знаю, заметили или нет, но в те моменты, когда женщины приходили, были арестованы, они стояли, они выглядели, то есть вот тогда, когда вот муж оплачивал, чтобы жену вернуть, а стояли остальные, они выглядели как провинившиеся дети, то есть вот так детей выставляют, когда там, не знаю, там заметили, они там, стекла били там или даже там не знаю разлили там разбили мамину вазу то есть они стояли престыженные как дети когда они высказали, что давайте не будем их арестовывать дадим их мужу то есть вот это как когда там, дочь сына приводит соседи за зауху типа а вот ваш воровал у нас это, яблоки то есть ну, вся вот эта вот нелепость о том что вот и этот муж который давай, как, я не знаю что с тобой делать как как родитель то есть, жена воспринимала человека воспринимали как, как ребенка, ребенка да. который бесправный, который не знает, что делать, не знает, как делать, вообще не пойми кто, не пойми как, хотя она родила ребенка, она его воспитывает, но нет у нее прав не больше и как-то, не знаю, мне это очень так резануло. Женщина до сих пор зачастую также относятся. Я видела, недавно совсем читала историю феминистки. Она рассказывала о своем парне, которому регулярно в личные сообщения приходят сообщения от других мужчин, разберись со своей волцевой бабой, там, кидая скрины из ее страницы, типа это что нормально. То есть женщина воспринимает как приложение к мужчине, это либо твой мужчина, там парень, либо отец, либо брат. И как это было сто лет назад, это было еще сильнее, там до сих пор отголоски этого восприятия сохранились. еще что-то добавить? Добрый вечер. По-моему, никто из мужчин этого не высказал, по точке зрения. Я бы хотел выставить тогда, если вы позволите. Окей, okay, смотрите. Ну, нами был фильм. У этого фильма потенциально было три ценности. Первая ценность – это какой-то месседж для женщин. Вторая ценность – месседж для мужчин. Третья ценность – это какое-то определенное изображение исторических событий. Так? Окей, okay, смотрите, какой тут месседж для женщины? Ну, он, в принципе, понятен ясен, то есть что нужно бороться, там, выступать за свои права, не бояться мужчины, и все то, о чем вы сейчас говорили. Это, в принципе, понятно, окей, okay, nice. Что второе было? Второе должно было, по крайней мере, по крайней мере то, что мне очень хотелось тут увидеть, какой-то месседж для мужчин. Например, мне, как мужчине, было очень интересно посмотреть на то, каким образом члены парламента, они были мужчинами, мучились, и каким образом они думали а, о том, как, вот, как конкретно они пришли к тому решению, что там, дать женщинам избирать не дало. То есть нам вот, этих членов парламента показывают очень слабо, и как бы тот, тот механизм работы их мозга и система принятия решений здесь показан очень слабо. Поэтому я думаю, что мужчины, которые бы этот фильм, они бы, мягко говоря, ничего не поняли. Ну окей, как бы женщины порвались, они сфорудовались. Чем, например, это отличается в типичной голливудской истории, там, например, про Нельсона Манделла? или по кого-то еще. То есть, э, с точки зрения мужчин, тут как бы для мужчин мастер очень слабый, его тут фактически нет. Потому что здесь не показано, например, почему муж... Какой ужас, э, феминистки не сняли фильм для мужчин. Нет, я, я говорю Впервые Алиска Саффи у для женщин. А, и хотя бы у кого ужас, сказать. для мужчины там никакого мастерства нет, э... либо он минимален. Какой кошмар, какие ужасные феминистки. Спасибо за комментарий. То есть получается, что как бы, а, тема не тема, не тема борьбы за свои права, она же как бы, касается не только одной стороны, которую как бы, принижают, а еще и той стороны, которая принижает. И, наверное, очень важно, чтобы не только та страна, которую принижает, поняла, что ее принижают, нужно бороться. Нужно еще и, чтобы та страна, которая что-то там делает, которая принижает, поняла, в чем она ошибается, почему она ошибается, и как, собственно, прийти к тому, чтобы не ошибаться. Тогда я думаю, что как бы, тема была бы раскрыта более полной. Наконец-то третье. С точки зрения исторических событий, сейчас, говоря, ну, к сожалению, ничего нового не выйдет, Потому что я думаю, что любой образованный россиянин э, читал о сапожистках и об этой истории еще в школе. По крайней мере, у моих уроков истории эта тема обсуждалась очень подробно, и мы, ну, по-моему, целый год, по крайней мере, посвятили этой теме. И, как бы, в общем-то, я здесь не увидел для себя, конкретно ничего нового. И, и более того, я скажу, что, например, ну, общаясь как бы с другими мужчинами, своими друзьями, я хочу сказать, что, например, нас как бы больше трогают и, так сказать, впечатляют что истории, например, судьбы судьбах девушек, которых там могут продать с барашкой, там что-то будет дал. И они, как бы, до наших мышц, душ и сердец как бы добираются лучше, чем этот фильм. И я бы сказал еще, вот есть вторая большая ошибка этого фильма, то, как он очень плохо спозиционирован. Вот он называется «Супражистки». А кто пойдет на фильм, который называется «Супражистка», кроме феминиста? То есть получается, что этот фильм он как бы адресован той целевой аудитории, которая в в нем уже не особо нуждается, потому что она уже знает, что этот фильм хочет ей сказать. А те люди, которые как бы такие, так сказать, пассивные, которые могли бы потенциально стать феминистками, они на этот фильм, скорее всего, не пойдут, потому что они подумают, ну, этот фильм здесь феминисты, зачем ему идти?» То есть, как бы в целом фильм, мне кажется, свою тему раскрыл очень слабо, и можно было сделать это гораздо лучше. И, возможно, тогда бы он, например, получил какую-нибудь номинацию, примерно Ну, не «Оскар», но… Мне хотелось бы сказать, а, даже не оппонируя предыдущему господину, он упомянул а, женщин, которые родились, выросли на Кавказе, там они были проданы, куплены, это не важно. Важно то, что этот человек не обладает никаким эмпирическим опытом житья на Кавказе. Понимаете? Я э, родилась там и выросла. Я дочь э, инженеров, которых туда отправили э, ставить, наверное, военную промышленность там. Э, и, собственно говоря, скажу вам вот что. Неважно. Э, как снят фильм? Для кого он снят? Он просто снят. Женщина захотела снять фильм про женщин, про то, как они боролись. А мужчина поднимается и говорит, что, а я не понимаю. Ну, естественно, ты не понимаешь, у тебя нет опыта быть женщиной. Или да. Я, да, и я даже не говорю про борьбу, да. я говорю про ежедневный труд быть женщиной. Это не выбрать платье, это не накраситься, это не там не сделать какую-то еще другую херню, а это просто что ты встаешь и ты понимаешь, что у тебя есть вот твоя жизнь, в которой ты живешь, но она не такая, как у других, и причем вот эти другие, они живут прям, прямо рядом с тобой. Это не более богатые или там более бедные, они просто другие, и именно женщины, которые которых вы упомянули кавказские женщины. Это вообще отдельная тема. Это э, Там э, с детства абсолютно прививается то, что она не должна думать. Это не важно вообще, где она там, в исламском она живет, в Кавказе или в Православном Кавказе. Мне повезло, я э, немножко проторчала каких-то там 16 лет на э, православном Кавказе, который первый вошел состав Российской империи. Это На данный момент это Северная Осетия, тогда это были часть осетинских и габродинских князей. Так вот, вся моя тогдашняя жизнь, это было... Я, я оттуда уехал около 12 лет назад. Это прям водораздел. Реально это подраздел моей жизни. И вы этим опытом не обладаете. Ноль, ноль, зеро. И не надо, пожалуйста, вот мне что-то подавать какие-то знаки. Я еще говорю: а, вы хотите сказать, чтобы снимали фильмы, объясняя вам то, что вы сами не хотите понять? Если человек сам не хочет чему-то научиться, чего-то понять, это царян, брат. Тут просто, ну... На вот на вот это можно отвечать только терминологией, я не знаю, с двочим, серьезно. Можно... Спасибо. Мне непонятно, почему возникла такая буря агрессии, не агрессия, а просто возбужденных голосов. Мне кажется, что... Ну, какая, какая цель у этого фильма? Для чего его сняли? Любое произведение искусства так или иначе пытается ответить на какие-то вопросы и что-то донести для, для зрителя. И мне казалось, что этот фильм как раз нацелен на то, чтобы люди, которые интересуются феминизмом или которые, ну просто образованные люди, живущие в современном обществе, нашем, например, хотят об этом узнать. И если они об этом знают не больше, чем страницы Википедии, то непонятно немножко, зачем. И, ну, мой друг высказал позицию ну, обывателя, но, мне кажется, прийти сюда и посмотреть этот фильм это достойно, ну, это хотя бы шаг. И не надо говорить спасибо, просто э, вот это осуждение, вот эта постоянная конфронтация, она отталкивает, так или иначе. И феминизм, он же не выступает за то, чтобы женщины были лучше мужчин, или чтобы мужчины там подчинялись женщинам. Это движение за равноправие, И обвинять мужчин, ненавидеть их, это неправильно. И мне бы не хотелось жить в мире, где там мужчины на цепях ходят, или женщины там на цепях ходят. Это отвратительно. И да, я понимаю, что Кавказ – это нет, нет, я не это имела в виду. Я имела в виду то, что человек а, сначала говорит о том, что в школе об этом говорили, нет об этом. Нет. Кому говорили в школе о, о супражистках? Понимите руку. Сейчас пишут. Вот, вот, он, ему говорили да, отдельно. Сейчас вот, нам отдельно вот одному человеку, наверное, в восьмом классе. Сейчас, ну, сейчас не будет в районе ну, ну нет, ну смотрите, правда. Кто-нибудь, поднимите. Сейчас в учебниках по истории за девятый класс у меня учится дочь. И вот я сама лично читала, о а суфражистках есть. Вот такой абзац, что женщины боролись, и было такое движение, как в то время было много разных. И это в том числе. У меня был учебник за одиннадцатый ну, класс, как? он я до сих что, пор что, есть. Что есть сейчас? Это приличный я. учебник по истории. Там тоже было столько суфражисток, но там это живем. было написано «Борьба за женские права». Этот параграф старательно пропускали. Ну, когда я училась, вообще я про это не говорила. Да, да. я... <смех> Ладно, в школах образование у каждого разное, и опыт у всех разный. Но так или иначе, если мы говорим об этом и обращаемся к этому, это хорошо. И, а... Но никто не хуже, это вы правильно, это месяцев, и... правильно. И никто не хуже, и Да, и понятно, что на Кавказе абсолютно другие традиции, абсолютно другое мышление. Я, я, я, я и ну, просто я не знаю, правда ли это, может быть, вы расскажете. Я читала довольно подробную статью о том, в каких условиях живут женщины на Кавказе, что они абсолютно там эм, бесправные, что ее воспитывает отец, чтобы потом покидать муж, и муж ее под себя подстраивает абсолютно, как ему нравится, и что там доходит до женского вязания и полное бесправие, ну, в определенных деревьях, в определенных деревнях. И, но наше общество российское, несмотря на то, что Дагестан, там, Чечня, это часть России, мы абсолютно об этом ничего не знаем. Русианки, я имею в виду, вот, жители Москвы. И хотелось бы, например, увидеть фильм об этом. Ну, мне тоже, потому что я Можно? Да. Давайте по очереди, да. Я хотела немножко свое мнение сказать. Да? Нет смысла сейчас, у молодого человека, поучаться, да, то есть он высказал свое мнение, но э, мне вот понравилась его мысль, что э, ну пусть вот в этом фильме что-то и не раскрыто да, для мужчин, но на самом деле вот это меня то есть изменение мировоззрения у всего населения, оно должно быть как для мужчин, так и для женщин, чтобы женщины как-то... Думали о своих правах и не сидели там, да, не избиваемыми мужьями, не молчали об этом. также же мужчины, которых воспитывают, они должны по-другому как-то видеть на мир. То, что э, женщина – это не вещь, это не собственность, это такой же человек, как и он сам, да. Вот, вот такой мысль. Спасибо. У нас, к сожалению, время, в 10 часов, центр закрывается. Так что я хотела добавить по поводу фильма то, что на самом деле это все-таки фильм снятый для широкого зрителя, не какой-то там маргинальной феминистки сняли для феминисток. И ну, я сейчас не вспомню, какие фестивали, две награды он получил. И плюс ну такие актрисы, как там Хелена Бонн-Картер или Мэрил Стрип, хоть она и в эпизоде, это все-таки... Ну, я думаю, для многих довольно весомая. И, ну, плюс это просто историческая картина, вот вы говорите, что там все знают об этом из учебника. Про Вторую мировую войну, я думаю, все знают намного больше из учебников и так далее. И сколько фильмов об этом снято, ну или там, любой там, война за независимость США и так далее, и о суфражистках. По-моему, у британских есть еще один мини-сериал, и это первый фильм. То есть это как бы не учебник истории, но... Я думаю, что в России там, у нас преподавание, история в школе было отвратительным, скажу честно. И я думаю, что для многих это будет чистый лист, история супружестых. Спасибо вам за внимание. Спасибо всем